По первому вопросу в плане работы с избирательной комиссии 2017 год. На основании этого который был в Санкт-Петербургскую проектную комиссию ваше предложение и замечание. На этом, который представлен вам, мы считаем все поступившие замечания. В нескольких словах он содержит все основные разделы, аналогичные разделы, содержащиеся в плане работы Центральной избирательной комиссии. Это первый раздел основные направления деятельности. Второй – вопрос рассмотрения на заседании избирательной комиссии. Третий – подготовка по установлению решениями фактов документов Санкт-Петербургской избирательной комиссии обобщение и анализ правоузрения деятельности в области избирательного процесса, информационное обеспечение выборов деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии, мероприятия. себя не планирую. И следующее у нас нет планов избирательных кампаний в этом году, то есть не истекают с тоже полномочия одного из муниципальных советов, но, соответственно, на данный момент полностью сформировано и законодательное собрание замещена должность уже возвращеного лица. Поэтому, соответственно, мероприятия по планированию проведения избирательных кампаний на единый день голосования в 2017 году в нашем плане также отсутствуют. Если какие-то дополнительные либо иные избирательные компании будут. По объективным причинам назначили, то планирование и их подготовки мы будем осуществлять в отдельном порядке. Значит, в совместности с планом ЦИК России с марта месяца ЦИК начинает проводить мероприятия по подготовке проведению плановых выборов президента Российской Федерации в 2017 году, соответственно, мы также будем осуществлять все необходимые мероприятия по поручению Центральной избирательной комиссии, в том числе принятие наших нормативных правовых актов в рамках подготовки к этой избирательной кампании. Дополнительно в наш план включен, включены пункты посвященные организации и взаимодействия с уполномоченным правом человека в Санкт-Петербурге в части реализации избирательных прав в различных категорий избирателей. Отдельно также у нас даны поручения содержатся плановые пункты по мероприятиям по информированию избирателей и участникам избирательного процесса через сайты избирательных комиссий и сайты общему избирательной комиссии. Отдельно выделены мероприятия по взаимодействии с собственными медицинского самоуправления по формированию реправильной комиссии муниципальных образований. А также хотелось бы отметить, что в том числе поручением председателя мы делаем довольно серьезный акцент в этом году на мероприятия по обучению. Полный план мероприятий по обучению стоит у нас к разработке и принятию в феврале этого года, которым более развернуты будут указаны да, Вопросы, связанные с подготовкой и проведением обучающих мероприятий. Поэтому, коллеги, я предлагаю принять, и, как уже да, не первый год говорил, мы прекрасно понимаем, что план работы – это документ, который живой, он, в принципе, подлежит изменению. Соответственно, любые мероприятия, которые будут нам рекомендованы для осуществления Центральной избирательной комиссии или по которых потребуются, они будут получены в этот факт, и не с ними нужно. У меня Приглашение.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 и подготовки правовых актов, Однозначно. а также реализация нормативных, э, нормативных актов цитратии. Согласен с какой инвестиционной? Согласен. Да? Да. Еще, пожалуйста, предложение. Прозвучаем, дополним. Когда голосовать будет? Кто за данное? установление по данному вопросу по плану кто за единогласный Уважаемые об освобождении 14, Уважаемые коллеги у нас продолжается плановая ротация членов комиссии, которая осуществляет судебное движение, обладающей этим правом. в адрес санкт комиссии поступило заявление в письменной форме от члена с правом голоса номер 14 Сергея что от вкладывается члена СИГ до В связи с этим, нам необходимо срочно освободить обязанности членов СИГ, для тех, кто не комиссионалов, Сергея Алексеевича, рекомендованного для назначения в состав в региональной мультивилинной причинизации «Поедливой России». И И, да, подпуск, У нас были истории с То есть у нас не будет случая, как потом, что это не я писал, не я подписывал? Мы проверили документы, связались, лично я сдал его позднее, но да. действительно там подтверждается. Ну за в России таких не было. Нет. В не у нас таких То есть решили, значит, уже да. все согласовано. Да. Еще вопросы. Прошу Приглашать. проголосовать, кто за данное проект постановления, кто за ну, и, соответственно, назначение 14 справышающих голосов Пожалуйста, Уважаемые коллеги, поступили документы на замещение. освободившегося пока голова комиссии, 14 правовышающих голосов предложил назначения Пастухова, Пастухов Кирилл Юрьевич, 7 второго рождения образование высшее юридическое. документы в своем объеме на избирательном юридическая карточка, 8, 8, 8, Вопросы, пожалуйста. Ушел за данное представление, пожалуйста. Это вопрос, который еще в указан в комиссии. Да. Это те лица, которые были еще должны были в сентябре месяце. 19, 12, 16. 19 декабря. Декабря. Когда 21 октября было принято само решение. 21 октября да. 19 к вам направлено. Вот я специально сегодня заглянула на сайт территориальной избирательной комиссии номер 5. Последнее решение, которое там опубликовано, датировано 16 сентября 2016 года. Это, конечно, не говорит о том, что решение вот это, вот, октябрьское не принималось, но это, безусловно, свидетельствует о том, что оно не опубликовано, не опубликовано. Я хочу обратить внимание, что вот эта дата 16 сентября 2016 года. Это дата до дня голосования. То есть территориальная избирательная комиссия номер 5 до сих пор не опубликовала даже решения, которые связаны с этим документом. В связи с этим не опубликованы особые мнения двух членов территориальной избирательной комиссии, которые к этим протоколам прилагают. Мне кажется, что это неправильно, и я прошел вообще к примеру то Я с вами полностью согласен, что это неправильно. нейтрально. Это не допустило по скурим к этой Сделайте выводы, ладно? Я поспешил. Да. Да. Поработаете, нам потом не Информационно доложите, ладно? Да. Чтобы она исправилась и в принципе. Вот если мы в своей текучей, текучей, текучей, текущей, текущей работе, да, несколько раз в текущей работе сталкиваемся с таким Несколько раз разговаривал, упрягся. Ну с ними. Найдем повод и снимем. Договорились, это, то, это постановление было в ну, мы даже критерии установили, какие обязательные для раприкования. Значит, не выполняем, снимем с работы сработаем. Дисциплина, прежде всего. Тут я полностью согласен. Например. Я вообще всем рекомендую периодически, я уж не говорю, аккуратно, а периодически вот текущая деятельность какая-то. Вот вы смотрите, так, раз увидели, а что такая дата старая? Мы же мониторим, мониторим. телефон позвонили бы сказали коллеги да это дело мы будем отслеживать это очень серьезно. мы должны научиться быть гласными прозрачными это не только связано с ним голосование или подготовкой к это наше естественное состояние ежедневное еще часто совершенно правильное значение а еще раз будет повторяться если вы там аккуратно делаете мы всех уважаем, все у нас хорошие сотрудники и так далее, но надо рассмотреть, заставили первую Пятый вопрос. для в составе комиссии, Депутаты права здесь исключением полномочий участковых комиссий, поэтому предусматривается зачисление 17 кандидатур, 17 лиц в резерв состава комиссий. избирательной комиссии. не спорную образование, Ваше предложение кандидатуры. Сегодня состоялось заседание рабочей группы Санкт-Петербургской участной комиссии, на которую данные кандидатуры данные со присутствовали. Предлагается рекомендовать для назначения состав Алексееву Диамлюевну, 68 го года рождения, образование Высшее. Раритна Ульгу Алексеевну, 72-го года рождения, образование Высшее, юридическое. Гусюм, Гусю, Гусю, Вадимовну, 68-го года рождения, образование Высшее. Елшину Людмилу Владимировну, в 1880 год рождения, образование высшее юридическое. Данные коллеги уже в настоящее время являются членами избирательной комиссии муниципального образования Полюстрома. Они были рекомендованы в предыдущий состав также санкт петербургской избирательной комиссии, проявили себя с положительной точки зрения, поэтому приглашение. А. Можно я тоже? Ну, я должна сказать, что я опять же заглянула на сайт да, -E муниципального образования. И последнее решение муниципального совета относится к концу ноября месяца. Никакого отношения последнее решение к формированию избирательной комиссии имеет? В отличие от избирательных комиссий муниципальных образований, на муниципальные совет распространяются действия закона федерального номер 8 о доступе граждан к информации, который обязаны публиковать это решение. Я полагаю, что это было сделано специально. Сообщаю вам эту информации. понимаю, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия напрямую не может влиять на муниципальный совет, но вообще-то это безобразие. Мы с этим более всего Я не Давайте сегодня. я что это за справедливость. Я не знаю, что это за справедливость. Да, добросовь. В этом формате, чтобы двигались в нацепланы. Это наша с вами не прямая задача, мы как бы не влияем на Супер. это. Все отдельно. Но формировать мнение, формировать там, профессиональный уровень мы не тем обязаны. Подсказывать. Подсказывать. Тем более жабрик, он статусный ему что со стажем не позже и некрасиво подавать этот Ссылка есть, но сама есть. Это... Пусть исправится, и вам доносится. Хорошо. Ладно? А вы доносите вам вилянию. Я в данном случае говорю о решении Муниципального совета. это да. должно быть опубликовано, на установленный порядок. На сайте Муниципального совета. А? Не газете, а на сайте. Мы про сайте угу. Прошу он голосовать, он кто задан на прописание. Если у вас хотелось, может быть это Единогласно. Второй вопрос. Внесение изменений в постановлении о сотрудничестве с оперативной комиссии 17 мая 2016 года о рабочей группе по взаимодействию с оперативными комиссиями в городских муниципальных образований в Санкт-Петербурге. Да. Уважаемые коллеги, а данный проект «Синтезический характер» в связи с назначением государственного на государственном доме санкт-петербургом начальником управления до недавнего времени и назначением на ведомость Ковалья Рослава Олеговны необходимо произвести замен залезу в приложение, потом... Вопросы приглашены. Прошу голосовать, кто за данное предпоставляет. Все, у вас Разделы разных судан вложились там так. В целом. Я правильно понимаю, можно так формулировать для внешнего периметра, что из 387 исковых заявлений это все? Да. все. Выиграно 385. Нет. Так я, я бы Да. До конца прошли все заседания. 149 исковых заявлений да. и выиграно. А остальные по результату выиграют. Исты забрали. Да, примерно, да, будет вот, трудно. Ну, в общем, все Можно техническую поправочку. Еще одно заявление, раз в конце месяца на нем суде покуда лучшие, и в пятницу всегда они поэтому полагаются. Принтер-производство отцветает. Не подожди, и что мы с тебя. Одно заявление еще не принтер-производство, но вопрос о производстве не решенного во фундаментальном плане. Я да, буду. Просто мы говорим о том Вале, который был сразу после выборов направлен в суды. 387 Ну с этими закончить Будет новая у нас статистика по отдельному оптимизацию. Еще информационный, какие-то Коллеги, заседание закончено, спасибо. 9, Всех нам увидим после праздников. Здравия.